2020 год, гороскоп для быков. Уже с первых дней этого года Фортуна повернется к быку лицом и будет вам улыбаться вплоть до начала февраля следующего 2021 года. Это касается всех жизненных сфер. Код будет переломным, но при этом насыщены радостными событиями и благоприятными переменами. Помешать счастью могут лишь какие-то роковые обстоятельства или случайности, произошедшие из-за неосмотрительности в ваших собственных поступках. Восточный гороскоп вас предупреждает о возможных встречах с неблагонадежными особами, которые могут прикинуться доброжелателями и попытаются набредить из зависти или с целью наживы. Небывалый успех у вас будет сопутствовать и в деловой сфере. Особенно это касается тех, кто решит организовать собственный бизнес или же будет э, решить поменять место работы. Здоровье в 2020 году не подведет вас и, возможно, лишь незначительные какие-то психологические проблемы будут, но это не омрачит ваш год. Одинокие быки наконец смогут устроить свою личную жизнь и обрести стабильность А те, кто связан брачными узами или серьезными отношениями, получат возможность укрепить отношения и добиться их гармонии